Попытки выкупить меня обречены на провал Я такие, как таки, то вчерашних с десяток рвал. Пыхал в подвале, где лампочка, до да низкий потолок Сегодня завязался этим дерьмом, но всегда болок Пусть на тебе хоть пума, хоть мешок с дырками издачи Твои бред расскажет о тебе, как они удачи когда ты пытаешься запалить, меня пасешь. А кто пасёт, тот хуй сосет. Мне всё равно, если на твой магазин сядет НЛО Не всё равно, если ты увидел, как по небу ходит Бог Ты пялишься на меня, словно хочешь спуститься на землю Но ты тут нахуй не нужен, хер, бля Тёлочке рожают, тёлочек этим не остановиться Читают, что в журавху уже на улице сверяют Лица мужики сверяют, лица мусора разверяют, Лица лишь бы я один прошёл, через это где где-то видит Бог мне от холода домашний очаг Но я чувствую свой невидимый меч от злых чар Здесь в гетто тишина мне дарит Этот битый бас, и если ты слышишь меня Значит этот котер не погас Значит надежда осталась здесь еще на одну ночь Ты видишь в окно этот мир я вижу Так же ночь в ночь, я здесь 25 лет живу Здесь нет золота, здесь холодно Здесь шныри в теряют холод при наличии маны, меняет тебе, как мороз, из воды лед. Но твоей маны хватит только чтобы первый не сойдет. Моей маны хватит, чтобы ты заныл так телка. А твоя телка в это время потеряет в тебе всякий толк. Из пункта А в пункт Б вышло два поезда. Но мой поезд всегда быстрее шел раза в два. Так будет всегда, так было не всегда. Читай по губам пункт ДБ. Я приду первым кума. Твой смех скоро кончится, он должен прекратиться. Затем ты посмотришь на часы и узнаешь, сколько это длится. Она здесь, ведь смерть не приходит одна, она не одна Слабость, страх, общие друзья И ты можешь курить сигареты, не читая состав Ты можешь бухать и не слушать сердце, Ты можешь дунуть и летать там в облаках Но ты никогда не коснешься моей души, поверь мне Я играю душами, как игра на гуслик садку Тебе нравится ритм, но ты как кукла, как говно Тебе давно же сказали завязать и забыли Заебались повторять просто, ты кислый, ты кислый но пиздишь всем, что у тебя все хорошо Красивые шмотки, стрижка телки по кругам Кто? Но душе ты никто Нет, ты пизда, ты менеджер, может нам в душе ты крестьянин, тебя трясет И меня тебя тоже Похуй на законы природы Не подрезали на дороге, Гум, твой аутос Залям для меня, как кокос коня Твои маслята пахнут медицинской ванной И сам ты хуй пойми, откуда мажор веловатый Мне твои матуги и понты, Твои подруги не делают погоды Ты узнаешь из новостей, что я решил И нет обратной дороги, как если бы это было Левое движение твоей чек? Че с робный брал Респект всем своим, что пока мы живы и пашем Стрижем вчера это было вчера. Завтра будет увидим Стына из вашей веры в меня защита. Окружать мой дом. Именно здесь, в Смоленске, именно сейчас под Новый год тратить пули не стану. Обмануть юрю Не смею, кэш оставил, не главное. Любовь, свет в конце Тонуэля. Свободная падение, земля со мной. Я сижу на диване, печи лезу через грязь за бахлом, теряя сознание.